Доброе утро, Церковь. Доброе утро, Церковь. Меня зовут Руслан. Руслан. Прежде всего хочу поблагодарить вас да и Господа. И Господь. Пока ехали, очень мечтал Доброе прославить Господа в Собрании. Очень обнят вашими улыбками Могу и любовью Господа, нашу любовь любовь Иисус, Иисус Христа. Быстро расскажу Вы о себе и, расскажу о событиях и, и больше расскажу о событиях в Мариупол. Господь в нашу жизнь пришел в 2004 году. Мы не ходили ни в одной из церквей, смотрели телепередачи, на другие евангелисты. Я работал на шахте, я сам из Донецка. А с х... миньор. как у в Донецк? А -а -а. Ну, вел обычный образ жизни И для начал на живот Начал смотреть передачи, очень стало интересно. мне По библии, ой, по миссии мне прислали библию по почте. По одной миссии Начал ее читать. А и что-то начало происходить. И пошло, В один день подошел к жене. И, один день И говорю, я не буду читать эту книгу. И Она меня спросила, а почему? Тяпито, за что? Я говорю, не знаю, мне как-то не комфортно. Я шахтер. Асиминьор. Я привык пить, курить, материться. А что-то с этой книгой не так. Книгой не ну, журина, Слава Богу за мудрую жену. Слава Богу, за мудрой, она сказала, пойди, закройся в спальне. И, и поговори своими словами с Богом. И с Думи, с Я зашел, закрылся. А там? Ну понял, что мне надо ну, обычно говорить. Просто ну, говорю, Господи, я, я шарфер, я привык пить, курить и материться. А псу, Думаю, и ты об этом псу. знаешь. Ты знаешь ну и книга мне твоя нравится. И пришло очень сильное присутствие Божье. Я тогда этого не понимал, что это присутствие. И пришло такое мягкое, мягкое теплое чувство от Господа. Ты продолжай делать то, что ты делаешь. я тебя. Я освобожу. После этого события это в пределе, я следующие полгода следующие, половины, э, в два раза стал больше пить, курить. Последний раз, когда я пришел в шахты домой, у э, меня было кощи. алкогольное отравление. Я не смог на следующий день подняться. И не на следующий день на я включил видеокассету Вкусно, с э, фильмом Иисус. Кассета с Иисус. Смотрел эту сцену, когда его разгонали на кресте. Сцена, часа четыре перематывал, Числи смотрел, в и гледах, плакал в рядах. И на следующий день я опустился в шахту. И на следующий день Попытался матюкнуться. Да а у меня матысарта не вокруг. Выехал шахты, закурил сигарету, выкинул цигара, ее и понял, и понял что я но свободен. Разбрах, че свободен. Я не ходил в церковь. И мы продолжали дома смотреть передачи, читать Библию. Библию. Но мы поняли, что нам чего-то не хватает. И, и мы начали и искать церковь. И, и мы нашли опять, увидели рекламу по телевизору. Пришли в свою церковь, в тот момент это было новое поколение, епископ Сергей Яковлев Донецкий укоренились в церкви, стали служить, В 2012 году служили в церкви. Была очень мощная конференция. Приезжал евангелист Алилхандро Родригес. Готовилась в 2013 году очень мощная конференция с Карлосом Анакондио в Донецке. И когда я приехал с конференции, у меня было переживания, я почувствовал, что мне надо уйти в другую комнату, я почувствовал присутствие Божье. И я сел на диване, я очень сильно начал плакать, и вдруг перед моими глазами открылась карта. Я увидел левую, правую часть Украины. Увидел часть России. И как в старых документальных фильмах о старые, Великой Отечественной войне документальные фильмы за Великую Отечественную войну, Черная стрелка фашисты Красная стрелка советская армия, стрелка, советская армия" я вдруг увидел много-много стрелок и на этой карте в разных направлениях много -много и я не понимал что происходит я продолжал плакать до, продолжал до потом я увидел донец. И из Донецка я увидел стрелочку, Донецк, стрелка, которая идет вниз на по дорогу, направлению к Азовскому морю, к Азовскому морю Мариуполь, Мариуполь Бердянск. Бердянск. Через два года, в 2014 году, и, когда и, была и, первая волна год, войны, год, получилось так, что мы приехали в Бердянск отдохнуть. В Бердянск и там мы остались. И я подумал, что это видение. Но было к этому часу. Мы несколькими семьями организовали там лагерь для переселенцев, хотели пригласить людей из церкви, чтобы дети не слушали взрыва снаряда, слушали прибои моря. Родители с не не все отказались, они сказали, мы как церковь нужны здесь, потому что, что соседи возле нас, церковь. если до этого момента никто не слушал, до нас, все, все посты, стали держаться верующих. Не слушал. Но э, наш лагерь наполнили за две недели буквально 230 человек, За которые сети, не знают Бога. Мы там поклонялись, молились. И там образовалась, церковь. образовалась церковь. Больше ста людей Помоги. приняли водное крещение. Мы оставались в Бердянске. В Бердянск. У нас бизнес. Business. Мы выращиваем для ресторанов зелень uh, э, на гидропонике, в подвалах без солнца. под, под фитолампами. Э, лампами. За... В девятнадцатом году из-за локдауна, локдауна нам пришлось переехать к друзьям в Мариуполь. Несено в Мариупол. Полтора года мы пробыли в Мариуполе. И и половина в Мариупол. Перед событиями 24 февраля, события, на 24 февраля было очень много пророческих, предупреждений, много пророческих предупреждений, очень много снов, много сыни, что? но я до конца это не понимал, разбирах, потому что с 14 -го года вообще не смотрел новости. И, и практически не понимал, что и происходит. 24 февраля ирина нас 24 разбудила по телефону мамы, сказала, просыпайтесь, война. И когда я вышел ирина, на улицу, я услышал ирина. на левом берегу первый взрыв. С 24 февраля, ирина, 24 февраля 14 марта до 14 марта мы проводили это время в церкви. В церкви. Часть церкви И частная церковь, так? пряталась в подвале, Секрешево. рядом школа, Подзем. в подземном подвале, Близо до а мы там не захотели быть, И ни, ни мы да сметан, потому что там очень темно, там темно 6 градусов температура. 6 градусов температура. И мы решили верой решили мы много коридоров в церкви. И мы возле несущей стены в коридоре постелили матрасы. И наша семья и еще две семьи, 12 человек, 12 мы две семьи верующие и, две семейства верующие. и одна неверующая Конечно же, я начал молиться Разбился и, молил, и говорю, Господь, дай Слово, и да казвам, Боже, дай мне слово. как молиться. Как, да и мне открылись слова Иисуса, и где Иисус, Иисус, Иисус говорит на Иисус, казвы, о последних временах, за последние времена, если бы не сократились те дни, небе, сократили дни, то не спаслась бы ни одна плоть. Тугава, ни но ради избранных Его эти дни, эти дни сократятся. Я молился так. Я, Я говорю, Господь, для нас наступили после, сейчас последние времена. Нас на последние времена. Но ради избранных Твоих Мы во всей Мариуполе, Во всей Украине, всей Украине. пусть эти дни сократятся. Я, забегаю наперед, могу вам засвидетельствовать, Я что все мои знакомые, верующие, братья, сестры, не важно, насколько они глубоко и духовно знают Господа, каждый выехал из Мариуполя с великими чудесами и знамением я могу сказать, я что я это время, ображаю, время мы, наша семья эти те люди, которые были с нами, время и хора, с нас, мы провели по благодати просто. Из-за толстых коридоров из мы практически не слышали взрыва почти не ну, первые, 10 дней. первые 10 дней. Потом снаряды начали уже прилетать взрывов, ну, в 100 метров, в 150-ти от церкви. Но ну, все равно мы доверяли Богу, научились различать, это плохо, конечно, когда отлет, когда прилет, но потом пошла авиация, и это страшно. Тебе нужно выходить, идти за водой, и, и ты не знаешь, когда прилетит, куда улетит, великим чудом и много великого Оказалась машина рядом и с первого дня мы пробовали выезжать, мы пробовали Там. выезжать пять раз, первый раз мы выехали, с одной стороны был торговый центр раскомлен, с другой стороны девятиэтажка горела полностью. И рядом с нами упало два снаряда. И до нас падлах две ракеты. Автобус под, подпрыгнула. И, и мы развернулись и уехали. И а, слава Богу, ну, слава чудес Богу. очень много, много у нас был газовый баллон, газовая печка, и и все эти дни, печка, когда мы находились там, в газовом баллоне был газ, и вот мы вот готовили кушать, хотя и по, по, по моим подсчетам, газ и должен и был и закончиться 15 дней и он и закончился и в, тот день, день, в тот день, когда мы уехали. Ах, но хлеб мы не ели 12 дней. Но ну, это не страшно. У нас были каши. Страшные каши. Мы вообще были обеспечены. Бяхми, добре, Бартер очень ну, действовал в тот момент. Ну, Добрее картошки поменяли на 5 коробок печенья. Дети Дети были мы не были голодны. голодны. Проблема, конечно, была, что в последний день у меня закончился кофе, Проблема, конечно, в последний день мы но в этот же день меня Господь вывел. В день, Господь, мы Бог за это время сделал очень мягкие сердца. Немного и так удивительно, что те две семьи, которые с нами были, чудо, тезис, семья верующая нас, и семья неверующая, верующая, и неверующая семья верующая, верующая, когда было тяжело, когда тяжело, гнев не творит правды Божьей, не твори паника не творит правды Паниката Божьей. Не твори мы пытались хранить мир из-за того, что мы пытались хранить мир, нас из того, обвиняли, этого, считали, что мы не действуем, и смятых, что не действуем, а наоборот неверующая семья поступала как верующая. И мы, мы поняли, что мы попали в такое горнило, Бог делал очень мягкие сердца. Господь, не сердца все приоритеты, которые были до этого, но ну, опустились. С разными людьми были особо ну, разные отношения. Различные хоры, у них различные отношения. Бог делал такие мягкие сердца. И, и люди примирялись, примерялись, примирялись. примирялись, примирялись. Я не знаю, как будет дальше, но когда я был в Мариуполе, я говорил, что если когда-нибудь я столкнулся с братом или с сестрой, брат или сестра, даже если они будут 100%, неправы, даже 100 неправы, я буду подходить и говорить, прости меня, пожалуйста. Очень-очень хочется это сохранить. Помоги Господи. Помоги, Боже. Те ребята, которые бегали доставать пищу. Один парень рядом с ним разорвался снаряд. Муче, до него, У него два осколка на... пролетело мимо ну Заряд и две частички полечали до украката. Нужно много свидетельствовать, я не буду занимать время, расскажу главное свидетельство, когда нам удалось выбраться, мы сели в автобус, в автобусе было еще несколько мест, мы стояли возле фрам театра, в автобус пытались набиться люди, никто не знал в каком направлении ехать, Запорожье, Бердянск, Бердянск уже оккупировал, и села Женщина и сикачи, и одна жена с четырехмесячным ребенком, и я сказал, двери. успокойтесь, но ну, все будет так. хорошо, я Господь, сказал, Господь успокойтесь, с нами. Успокойтесь, я услышал, Я, я услышал, услышал. кто здесь сказал Господь, ну, здесь верующие люди Кое есть. Каза Господь, я говорю, теперь. давайте руку. Я сказал, Дайте себе как брату. Вас зовут? Как Она сказала, говорит, Светлана. Светлана"? Я говорю, Господь, проведи Светлану. Сказок, Мы в автобусе, как автобус ковчеги. Она меня перебивает, говорит, почему вы сказали ковчег? Каза, что, ковчег? Я говорю, ну не знаю, молитва что? молитва Она говорит, вы знаете, ну и я каза, Бога всех доверила. верила Но вела такой расмывный образ жизни. Четыре на дня назад. Мне попала в руки Библия. Библия. И первую историю, которую я прочитал, была о и Ковчи. Я говорю, Светлана, все я будет сказал, хорошо. Светлана, всичку, Господь проведет. <клышко> и она успокоилась. <клышко> успокои. И когда мы приехали в Бердянск, в Бердянск, она сказала, поселите меня только в церковь. И я никуда не хочу, кроме церкви. Казала, Потом мы думали, как дальше ехать. Если это у вас и чудик, как -то Одна проблема война. Проблема, война -то. Вторая и проблема и экономическая проблема. катастрофа. Э, катастрофа. По-моему, она будет страшнее. Я с читаю, страшно. И первое мы приняли решение. И через верно приехали решение нету выехать через Крым, через Сюрсим сделать петлю, да мы проехали 7 тысяч километров, и, и 7 километра. везде Господь чудесами На просто проводил, чудеса. ехали верой. Вя... верой, не знали, что будет дальше. У меня два сына два 18 и 20 лет. Мы проезжали блокпосты, ДНР, ДНР, и я в сердце своем знал, что они могут получить повестку. Я молился. И такое впечатление, что. Они вообще забывали, что они хотели делать. То, че... Они смотрели документы. Один солдат смотрел документы. Почему-то подумал, что моему младшему сыну не 18, а 17 лет. Но я все знал, что это чудеса. Чудеса очень естественны. Чудеса-то со многое естественнее. И вот мы здесь. И эту нитуху. Неделю мы отдыхаем, седмица, пока мое сердце, конечно, там, пытаюсь молиться, там, молитва не, не получается, да идет ходатайственные, и только. Получав, и, да. и первое, что сказал Господь, первое, говорим, Господь я готовлю так для каждого из вас небесную награду. Господь сказал буквально вчера, и Господь буквально вчера сказал, понимаешь, Руслан, ли, Руслан, все события этого мира, то, то, в чем все, вы находитесь, то, -то намерят, они нивелируют мою небесную награду. Ты получал мою небесную награду. Но каждый, кто в свое время переступает, этот порог, но всякий, -то на время, то брак, там это очень ценно. Там твое много ценно. Поэтому. Про... Я не знаю, что будет дальше. И не знал, вошло, сучало, знаю, что если Господь провел через все эти события, знал, Господь через события значит у него есть воля Божья. Значит, то Божья воля для каждого из За всякие Аминь. И будем держаться. И